Добрый день, дорогие друзья! С вами компания системы видеонаблюдения Зорка. Меня зовут Андрей. И сегодня мы с вами поговорим про камеру C1C от компании Azvis. Это миниатюрная камера. Имеет практически все возможности, которые есть в системах видеонаблюдения. Это встроенный звук отличного качества, хорошее изображение с разрешением 1 мегапиксель и встроенная карта памяти. Камера имеет минимальный размеры и ее достаточно легко установить. Собственно, сама камера. Камеру можно устанавливать на ножку, на стол или на поверхность. Или переворачивать вот таким образом. Это можно легко отрегулировать. Есть встроенный микрофон, объектив. Устанавливается карта памяти до 256 гигабайт. Не проверяли, сразу скажу. Питание по разъему micro USB и Wi-Fi. Камеру можно подключить к Wi-Fi роутеру и передать изображение на мобильный телефон. Ну, смотрите, с регистратором, У нее в комплекте магнитное крепление, магнитные пластины и двухсторонний скотч. Установка камеры вот, производится вот таким вот образом. Все, камера установлена, Wi-Fi подключен и вы можете пользоваться отличным программным обеспечением. Программное обеспечение мы продемонстрируем на изображении. Спасибо за внимание, до скорой встречи, друзья!